Вылетаем, как говорится, с ноги, дорогие друзья Сипай в атаке, Уяр Тим в обороне И, конечно, это очень большой минус для э, Сипай Тим Как минимум, ввиду того, что они находятся в слабой стороне Но будут атаковать и, может быть, будут делать это достойно Заканчивается патроны у Моджика, но, благо, рядом находился Егресс И в паре они смогли-таки одолеть выход достаточно быстрый, жесткий И с раскидками от коллектива Сипай Но... Но. Всегда есть одно маленькое и неприятное «но». И заключается оно в том, что, черт возьми, какой бы красивый жесткий выход ни был, если бы он... если он не получился, ну, значит, он не получился. И сейчас именно тот случай, когда, к сожалению, мимо касс. Ну, Скаут и Бизон приобретают, ребята, из Сипай. Напоминаю вам, дорогие друзья, 16-2 закончилась карта Short Dust. Победой команды у Тим. И для победы и выхода в финал им нужно забрать карту Overpass. В свою очередь Сипа, если хотят выйти куда-нибудь, куда-нибудь, например, в финал, им нужно выиграть и Overpass, и третью карту Inferno. Ну а пока у нас 2-0 Экономический... экономических не было. Был Force Buy у Сипаевцев. Ну и у Яр Тим, разумеется, тоже... Были при девайсах каких-то Симба и Снупи Естественно, бегут Естественно, что еще им, черт возьми Я просто уже, знаете, не знаю, дорогие друзья За сегодняшний день это десятая карта, которую я комментирую И я просто Морально выдохся Я уже не знаю, что говорить По-моему, просто все, что я мог сказать Я уже неоднократно сказал И даже неоднократно повторил все, что говорил Но будем Будем стараться Докомментировать этот матч до конца Ошибается Моджик в своей позиции Минус от Снупи И теперь в соло остается Егрес, который принимает Единственное правильное решение Выходить на монстра И делает дабл кил. Вот так вот Егрес приносит победу в раунде Команде своей Ну, правильно почему? Потому что... Собственно, а где еще будут два соперника? Ну, маловероятно, что они оба будут открываться шарта. Да, конечно, такая вероятность есть. Об этом ни в коем случае я не говорю. Но это маловероятно. Как правило, здесь разыгрывается все-таки сплит, либо вдвоем выходит через монстра, потому что места гораздо больше, и не придется толкаться друг с другом. Как вот, например, сейчас, кстати, как раз вдвоем через монстра. Симба открывается в числе первых. Замечает вражеского снайпера. И здесь снайпер не успевает убежать и все-таки сгорает в огне. И Снупи забирает Егреса. 3-1. Ну, неплохой раунд. В целом, я бы, конечно, сказал, наверное, его позволили таковым провести ребята из Уяр Тим. Достаточно пассивно отыграв на приеме. Но имеет ли разница, разве? Нет, конечно, никакой разницы быть здесь, в принципе, не может Главное, что раунд забрали Сипай А уж позволили им это сделать у Яровца или не позволили Это уже э, второе, третье, пятое, десятое, как говорится Ну, действие через воду На этот раз здесь, кстати, без аркады не обходится а -а -а -а, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, игры А что, это, что сейчас был такое? <св Pirate> Вы видели это? Волны внизу на экране <св> <св> Багануло немного 4-1 в пользу у Яр-Тим. Приколы продолжаются, так скажем. Просто парни с диглами вышли и выиграли раунд. У меня все. P90 и МАК-10 в этом раунде у команды Сипай. Нечаянно Симба выкидывает свой P90, но здесь уже в смаки приходит прожимать моджик, убивает Снупи еще, кстати говоря, попадает в Симбу на 21 хп и ловит ХАЕ. Симба пытается кусаться. Напоминает мне ту ситуацию, когда Симба в мультфильме пытался научиться рычать. Именно так сейчас выглядит Симба из команды Сипай. 5-1. У Яровцы по-прежнему уверенно играют и по-прежнему не оставляют шансов своим соперникам на какой-то благоприятный исход событий. И я уже даже не буду в этот раз говорить о том, что если бы команды поменялись местами, что в обороне здесь проще играть, как я уже говорил, оверпас карта очень и очень вариативная, и здесь во многом все зависит от того, как ты раскидываешь точки, если ты их хорошо раскидываешь, то, ну, как бы, будешь выигрывать даже в атаке, если не умеешь раскидывать, как говорится, то, ну, тут все Скорее всего тебя закроют Либо ты просто по таймерам будешь не успевать выходить Снаппидоги доги Первый, первый кто выходит И ошибка от Моджика Неожиданная, причем надо сказать, ошибка от Моджика Дым молотов, куча гранат Ох ты, Егрес, отличный минус Здорово поймал соперника на бегу и надо понимать, что Симба со скаутом И под него дважды лучше все-таки не попадать Но сейчас Симба играет с Глоком Хреновый Молотов, абсолютно хреновый Молотов, конечно же ой ой ой ой, -ой. Симба 20 хп Ловит full blind Егресс И в итоге попадает под прошив от Симбы Все-таки научился рычать наш львеночек 5-2 Затащено Зачем включился такой неприглядный вид? <laughs> Непонятно. И еще один, не менее э неприглядный. Забавно, забавно. Ну, может быть, это, кстати говоря, подбодрит немного игроков атаки. И они смогут. Хотя, блин, камон, я на дасть. Столько надежд возлагал. Столько мыслей было. И, и ничего не реализовалось Просто потому что Сипай, ну, не смогли Банально не смогли Здесь даже не столько их вина Сколько просто, ну, у Яртим Круче играют, да и все С этим надо просто свыкнуться Дымочек, ну, дымочек такой Весьма-весьма и -весьма кривой на самом деле И скорее кривой он в сторону игроков атаки То есть этот дым будет помогать им А не игрокам обороны Потому что там есть здоровенное окно В которое можно что-то чекать ну вот теперь решили все-таки потолкаться плечами. Игроки атаки. Отлетает дым. Следом за ним сейчас полетит Волотов. И Моджик, ну вообще совсем-совсем. Ну, понятно. Я понимаю, что здесь был хитрый план от команды Уяр Тим выйти под флешку. Именно поэтому игрок обороны и выходил спиной, потому что задача была не ослепнуть от флешки тиммейта. Ну, ладно, благо, е е Ергей хотел сказать. Егрес э, спас ситуацию. Ну, если кто просто не понял, Ергей, это, естественно, ошибка из-за того, что Егрес, если прочитать обратно, это Сергей. Поэтому, как бы, я и хотел сейчас сказать Ергей. Потому что, как бы, Сергей на самом-то деле. Ладно, все. Ну, в общем, меня опять уже, говорю, куда-то несет совсем в другом направлении. Нужен отдых. Отдых мы получим. Только когда покинем этот мир <laughs> Ладно, это совсем уж какие-то прям э, пессимистичные нотки Симба вместе со Снупи Доги Неплохо сейчас поражали соперника через смоки И на этот раз уже Игресс не осилил Не осилил один побороть двух оппонентов 6-3 Ну, правильно, в принципе Не все же одному вытаскивать постоянно Какая-то борьба должна быть и в этот раз, кстати, сипаевцы взяли уже больше раундов, чем смогли взять на карте Short Dust Также напоминаю, там они взяли два раунда, но ну, здесь уже взяли три. Главное как бы не останавливаться на достигнутом А мы знаем, что люди имеют свойство расслабляться Снупи а Доги Видит соперника на бочках, не понимает пока где может находиться второй соперник Ловит флешку, ну и тут же тиммейт где-то играет рядом на саппорте Правда, играет достаточно закрыто Моджик ищет возможность для ваншота Так ее, кстати говоря, и не находит Минус от Сноупи Доги и Егрес Ну, конечно, уже логично в принципе с шарта не играть но позиция с монстра читаема. Поэтому тут надо сейчас как-то сыграть по-интересному. При этом Симба еще и будет играть с девятки. Ну и на воде, видимо, будет находиться. Да, конечно же, на воде будет находиться Снупи но Ну, мертвый раунд. игресу здесь уже его никак не вытащить, потому что, ну, только ваншот в девятку и следом ваншот на воду. Только это может спасти. Ну, видите. Видите, нет ваншотов. Ха-ха-ха-ха! <соценно> Вот черт Вот да. Хороший хедшотик, хороший, но, к сожалению, не тайминговый. Типа, он должен был быть гораздо раньше, и тогда было бы круто. Но, ладно. 6-4. Аккуратно, кстати. Заметьте, как аккуратно спускаются ребята из Уяртим в... В девятку, вы видели? Вы видели? Прям просто так аккуратненько Обходит перила, лестниц. Я обычно просто всегда вниз туда сваливаюсь, как мешок И, в принципе, ну как-то Лайфбар особо не теряется Ну, если, конечно, неосторожно поиграть То да, можно и без хп остаться USP Дигл Кстати, хороший сейчас прострел прилетел На целых 1 хп и целых один армор и у нас начинается поджим от Моджика. Кстати, поджим этот, видимо, не очень-то уж читаемый, потому что никто ничего не, не смотрит, да? Здравствуйте, первый. Ну, второго поприветствовать не очень как бы удается. У Снупи остается 100 хп. Хороший молик. Фейк по постановке. И Гресс уступает. Сделав всего-навсего одно попадание. Счет 6-5. Ну, экономические раунды у, у Яровцев, в общем-то, ну, можно сказать, закончились. Потому что теперь форс, и то, если его можно назвать форсом. Ну, МК и Дигл. Не очень похожи, конечно, на форс, но и полноценным баем назвать как-то, в общем, язык не поворачивается. Нормально так, Снупи Доги. Что это с ним произошло-то, а? Вы видели? Зачем он просто б... просто напролом бежал в дымы и почти сгорел? Ну, его, конечно, добили от руки, но если бы не добили, он все равно бы, наверное, сгорел. Ну, такой себе смачок, честно сказать. Он вроде бы как создает имитацию закрытой э, позиции, но, по-моему, на самом-то деле нет. Ну, егрес с деглом Не ваншот. Дважды. Дважды не ваншот. Флешка и смена позиций. Симба. Уходит на воду. Естественно, здесь уже стоит Моджик. И Моджик, как раз-таки, имея М-ку, эм без проблем справляется с Симбой. 7-5. Ну, очнулись. Очнулись от небольшого сна парни из Уярти. Взяли... Седьмой матчпоинт. И впереди три раунда, да, насколько я понимаю. Тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый. После чего последует смена сторон. И... Может быть, Сипай будут пытаться что-то как-то интересное делать. Снупи-доги Вот это размен. Интересная ситуация 1 в 1. 46 хп у Симбы против 100 у Егреса. У Егреса позиция... Я, конечно, не считаю, что прям намного лучше, но какой-то эффект неожиданности все-таки на этой позиции можно словить. Плюс дым, лежащий в зигзаге, определенно не позволит Симбе э, выходить на точку чуть-чуть раньше. Придется посидеть немного на цементе. А это позволяет, как вы видите, да, зайти к нему в спину Егрессу. Очень круто и красиво, а самое главное, качественно сыграно. Ну вот, если вы играете против такого уровня, да, то есть это... Говорит о мышлении человека, да То есть он готов мыслить нестандартно И принимать интересные решения Пытаясь Удивить своего соперника И за счет этого удивления как раз таки и выиграть И это есть здорово Это и говорит как раз О том самом уровне игроков С которым сипай, но ну, очень тяжело тягаться Флешка под выход Игроков атаки И тут Ну, да Даблкил от Егреса. Не стал я договаривать, что Егреса убил первого. Ну, логично было, в принципе, что он убьет и второго. Но я хотел дождаться. Дождаться этого самого убийства. 9-5. Последний раунд первой половины, дорогие мои друзья. То есть, либо 10-5, либо 9-6. И я считаю, что 9-6, кстати, что 10-5... Абсолютно адекватный счет для игроков атаки Абсолютно адекватный счет для игроков обороны В общем, пользуйтесь на здоровье, как говорится Моджик Закрывает своего соперника Отдается под симбу И здесь, конечно, было бы здорово, если Егрес а, В этот момент находился в шарте И смог бы не позволить забрать а, Девайс Но это, в принципе ну, Что-то, конечно, меняет на самом деле. Что-то меняет. Однако Егрес э, не побоялся соперника. Даже с девайсом. И в общем вышел из перестрелки победителем. 10-5. 9-6 к сожалению сделать не удается. Но опять же. Страшно ли это? На мой взгляд нет. Так. Теперь меняем команды сторонами. Значит здесь у нас теперь играют. уяртим э, С одной выигранной картой. А здесь у нас играют. Где они? Сипай с нулем, сейф Все, так, все правильно Ну, научился чуть-чуть быстрее менять Команды сторонами Но, надеюсь, разработчики быстро эту штуку пофиксят Ну, пидоги Один на один с Моджиком Моджик, не знаю, за счет своего П-250 или За счет более лучшего АИМа Но все-таки выиграл пистолетку Быстрый раунд от Уяр-Тим. Это то, о чем я говорил и твердил на всех оверпасах, которые в рамках этого турнира мы отсмотрели. Надо играть быстро в атаке карту оверпас. Ну, нет смысла особо рассиживаться. Нет, конечно, в меру, в меру, естественно, нужно быстрые действия делать. Ух ты, какое попадание с дробовика в голову Моджика, но Моджик как-то немножко не умер, да, 17 хп у него осталось. А, бомба устанавливается, и на девятке находится последний игрок атаки, который пытается прострелить соперника, поставившего с... бомбу, но, но нет, просто нет. Бомба установлена, и теперь симби предстоит ретейк. Который ему не предстоит 12-5 Ну, ждем восстановления экономики Ну, вот зачем опять? Вот дробовик У Симба дробовик, МП-9 у Снупи Доги Ну, я только, блин Вот целый день уже эту э, историю э, обсасываем Что не работает так Ну, экономический, но ну, проведите Ну, сыграйте раунд с пистолетами Ну, всего один ну, в предыдущем раунде не получилось никого ушатать с дробовика. Ну, почему в этом получится? Мы, типа, будем пытаться до последнего, и рано или поздно это все-таки случится. Да, ну вот, случилось. Симба спалил свою позицию, и теперь с дробовиком сыграть будет еще сложнее. Маг 10 у Моджика есть, его особо как бы в упоре-то никакими МП9 не напугаешь. Кривая флешка, бывает. И дымочек. Ну, тоже, как бы, не сказать, что прям дымочек такой сверхкачественный. Моджик. И Игресс. Ну, вот это называется тимплей. Один выходит с одной стороны, второй симметрично в этот же момент выходит с другой. И куда деться игроку обороны, имея новую. Ну, ну нова. Не в плане ранг, а в плане девайса. Ну, дробовик. Ну, это, конечно... Нет, дробовик очень хорошая вещь, но нужно строго сидеть в упоре к какой-либо вражеской позиции. Иначе ты теряешь весь смысл своего дробовика. Он только в упоре может кого-то законтрить. Игресс вырубает Снупи Доги, Симба. <смех> Не успевает снести Моджика. Минус от самого же, кстати говоря, Моджика Он в последний момент передумал Ставить бомбу и решил, что А буду-ка я себя защищать 14-5 2 раунда команде Уяр Тим, 11 раундов Команде Сипай И счет во второй половине на данный момент Ужасный Ужасен он тем, что 4-0 4-0, черт возьми, это очень некрасивый счет Хорошая флешка Почему хорошая, объясню Игроки обороны могли с, э, Агриться, так скажем, на эту флешку И подумать, что сейчас будет какой-то Быстрый выход Но глобально, конечно, флешка-то бессмысленная Да и игроки обороны особо как-то Не сагрились никуда И не забайтились, но только что дым положили Под монстр, ну так через монстр Никто и не пойдет Снова, кстати, дробовик, на этот раз XM. Различные дробовики пытаются использовать. Ребята из команды Сипай, на этот раз дробовик сработал. Минус от Снупи Доги. И на лопатках оказался Моджик. Игрес. Ну, а вот вам и неожиданный поворот, дорогие друзья. А? Вот та ситуация, где дробовик сработал. Но, опять же, я повторяюсь. Это хороший девайс. Я про дробовик. Хорошо использовать его в качестве орудия ближнего боя. Но именно ближнего боя, а не как, например, иногда бывает, что там 50 метров между игроками, и он пытается его с дробовика убить. Такое все чаще не работает. Полетела флешка, и полетел выход на точку очень быстрый и болезненный. Сгорает Моджик. И хэдшот от Егреса 15-6. Обиделись. Уярцы обиделись на то, что Их соперники Выиграли раунд с дробовиками Видимо, не понравилось им Но это и удивительно. Мне бы тоже не понравилось, если бы Мне начистили лицо э, с дробовика Но, опять же Нет никаких секретов У команды УЯрТим. Они просто делают быстрые выходы на точку Все Этого достаточно для того, чтобы Побеждать в большинстве раундов Тимба вырубает Моджика Егрес снова остается один Он постоянно, кстати, остается один Потому что Моджик чаще все-таки играет э, более агрессивно И выходит в числе первых И поэтому Егресу приходится постоянно дотаскивать за своим тиммейтом Но один в один На девятке у нас находится Ауг И здесь, конечно, я стопроцентно могу заявить Что Ауг в куда более выгодной позиции Потому что все-таки есть зум но Игрес прочувствовал. Вот тебе и прочувствовал. <laughs> вот это неожиданность, дамы и господа. Что ж, на этом этот полуфинал закончен. Я поздравляю команду УЯР Тим с выходом в финал. Команде Сипай желаю удачи на игре за третье место. Там, как я уже говорил, их ждет коллектив... Бладбат. Вот. Ну, собственно, на этих матчах мы с вами и увидимся. Но увидимся на них как бы уже завтра. Все. А сегодня я пошел отдыхать. Спасибо за просмотр. Хорошего настроения вам, дорогие друзья. И до скорого.